28 июля в Иванове, как и по всей России, планировалась акция против повышения пенсионного возраста. Для ее проведения была создана инициативная группа. Различные движения и простые люди подавали заявки в разные части города. Но никто не получил согласования от администрации. Демонстрации предлагали перенести на другой день, а митинг провести на Красной Талке, вдали от центра города. Что же происходило на главных площадях Иванова 28 июля? Мотивом для отказа в шествии около площади Ленина стала угроза безопасности из-за реконструкции площади. Хотя в шаге от строительной площадки постоянно ходят люди, и для них опасности нет. По заявке, поступившей в администрацию города, на площади Пушкина с 10 до 8 часов вечера должен был проходить пикет, но, как мы видим, никого нет. требует Украине повысить пенсионный а Сейчас этой ситуации пытается воспользоваться, я скажу прямым текстом, пятая колонна. Паршют демонстрации по Шайметьевскому проспекту администрация города запретила из-за ремонта ливневой канализации. Вот как это комментирует их юрист. Если вы пойдете ближе к обочине, так называемой, вы пойдете к лазеру, здесь будет стоять крупногабаритная техника, там будет литой асфальт и его температурный режим более 200 градусов. Не дай бог, при прохождении этих участников публичного мероприятия, что-то пойдет не так, и это может... Поблизости с собой причинение вреда. Мы взяли комментарий у рабочих, которые делали тут ремонт. А вы будете поднимать, да, ее как-то на уровень. Да. Или, да. да, да. А с планов... а а чист, чист, тоже. А здесь вы как? Долго, недолго, недолго, торговли. Сейчас планы, как она в конфликте привезли. А. Я а. думаю, что наверное, ринке до двух. Площадь революции была занята партией пенсионеров. Мы спросили, как они относятся к пенсионной реформе. Как мы относимся? Как все? Ну против нас. За, увеличить за. пенсионные выплаты. Поэтому в этой части пенсионной реформы мы за. Хотя в законопроекте нет ни слова о повышении размера пенсий. После 12 часов на площади Пушкина так никого и нет. На площади революции была и вторая акция, которую провел фитнес клуб World Class. <музыка> Сцену, звукоусиливающую аппаратуру. Ну вот это условно, что вот если бы я сейчас вела процесс, а другой судья сюда бы Здесь сел вести нет. процесс, место есть, я бы вас попросила присесть, ну или сюда бы вам стол поставить, ну, а туда все. мы посадили бы другого судью с секретарем, ну тихонечко бы разговаривали. Вот мы можем наблюдать, как партия пенсионеров социальной справедливость уходит. Пекин закончился в 12.30, хотя они заявляли его до 8 часов вечера. Работы на Шереметьевском проспекте подошли к концу. Оказывается, машины стояли без дела и уехали в 14 часов 15 минут. Организовать альтернативный маршрут транспорта, со слов администрации, было невозможно. А здесь дело в том, что еще у нас такие как Граничный переулок, а Громобой, вот да? да, вот эти, там тоже будут проводиться ряд работ. Как и всегда, когда требуется запретить шествие, пограничный переулок снова потребовал ремонт. Качество ремонта вы могли видеть на видео, да и движение по переулку перекрыто не было. Жулики во власти не просто поддерживают пенсионную реформу, но всячески пытаются заткнуть рот несогласным с этим людоедским законопроектом. Мириться с этим и молчать нельзя. 9 сентября пройдет российская акция протеста против повышения пенсионного возраста. И мы, несмотря ни на какие преграды, выйдем на улицы нашего города. Делитесь этим видео и подписывайтесь на наш канал и группу в социальных сетях. Давайте вместе выведем жуликов на чистую воду.